а тем временем, ребят, смотрите, что произошло я сейчас только увидел Блин, ребята, что за дела? Меня выбило патрубок вот этот Чувачки, дорогу перекрыли Вот здесь что у меня вылил сол видите, налили Что сегодня за день такой, черт возьми Что творится вообще? Представляете? Я просто ехал, смотрел в зеркала периодически вдруг увидел какую-то пыль, какие-то ошметки летят Ребят, ну что, вторая попытка у меня улететь все-таки из Майами. Первая попытка была два дня назад, но я, в общем-то, не расстроился. Мы поехали с друзьями, как вы видели. Порыбачили, хорошо провели время, встретились с друзьями. Так что время зря не теряю, но сейчас я иду на выход A7 и полечу в Хьюстон. Меня уже ждут заказы, меня уже ждет мой готовенький трак отремонтированный. В общем, начинаем рабочую неделю. Ну что, я в Хьюстоне прилетел. идем скорее вызывать такси, забирать трак с ремонта, цеплять триллер и в работу. Ну что, выглядит вот сейчас тарак мой. Покрашено, конечно. Ну, в принципе, как, как грузовик и покрашено. Видите? Мне пойдет. Так, здесь он тоже заварил. Какой-то брусок там ставил, заварил. Короче, красава. Там что-то подкрасил, поддел. Вот здесь, видите, вот она часть до сюда шла, но он ее не смог не смог восстановить как было, хотя обещал ну и ладно, не обязательно, я ее новую вот эту куплю и потом покрашу также. Ну главное, что капот весь блестит, весь полностью покрашен он похоже железячки вот эти не снимал заклеил, а бы как но годится, в принципе годится в принципе годится, вот здесь видите замазал дырки, которые были от зеркала то, что надо уже не так страшно смотрится теперь осталось поменять фары лобовое стекло. И вообще будет красота. Видите, теперь у меня зеркало нового вида. Еще фары нового вида поставлю. И вообще будет огонь. Короче, утеплитель взял, снял. Вот здесь вот утеплитель был. Видите, вот такой, с той стороны. А назад не приклеил. Почему не приклеил? Клепки нужны, да? Видимо, не было клепок. Ну ладно, я все сделаю. Что там еще имеется? Пластик. В принципе, все, все достойно, ребят. Я считаю. Достойно. Годится. И вот здесь Осталось еще, ребята, сюда найти мне подкрылок. Поставлю подкрылок и все, огонь. Ребята, ну что, я выехал, выехал, забрал трак, еду сейчас на на парковку где у меня стоит трейлер забирает трейлер вы знаете я не работал где-то 10 дней наверное ну вот так случилось что-то я на выходные ушел и больше больше времени мне потребовалось и такое ощущение что я месяц не работал я уже забыл те ощущения когда я два месяца не работал на уезжал на каникулы и какие там тогда были ощущения Если я сейчас просто 10 дней не поработал, я уже отвык как это все ездит как это все крутится вы часто пишете мне и переводите доллары на рубли или наоборот. Мол, того, у вас подорожало топливо, а в рублях это совсем катастрофа. Вы поймите, что это мало кого интересует. Курс рубля, курс тенге. Курс я не знаю, песа какого-нибудь мексиканского. Здесь никого не интересует, поскольку мы заправляемся, купаем продукты, получаем прибыль в долларах. Поэтому сколько бы топлива ни стоило, оно действительно подорожало процентов на 20-25. Все равно мы будем оплачивать долларами. И если рубль будет завтра 200, за 1 доллар, то мы все равно будем оплачивать те же самые доллары. Да, топливо действительно дорожает, но для простого американца это, в принципе, не существенно, а для меня тем более, потому что я получаю зарплату относительно и топлива в том числе, ну, получаю, да, как бы, деньги за свои услуги, да, поэтому топливо чуть-чуть подросло, чуть-чуть и цены на грузы подросли, поэтому я абсолютно ничего не теряю. Более того, зарабатывают водители, которые просто получают процент, фиксированный процент от груза, потому что груз, цена груза увеличилась соответственно процент от этого груза не увеличился, но он больше, поскольку груз общий больше, понимаете, да? Так что, ребята, все вполне себе компенсировано. За нас переживать не стоит. Итак, ребята, я прибыл на стояночку, ищем, где же мой трейлер. По моему, я его ставил на этой стороне или не на этой. Ага, вот он стоит, все отлично. Вот он мой трейлер сейчас необходимо смазать фифтвилл будет для того, чтобы все было отлично вот так, ребят, примерно ребята, забираю вот такой автомобиль первым у меня идет Сейчас мы его быстренько отфоткаем и поедем дальше. Этот автомобиль идет по локолу, то есть просто пока я буду забирать автомобили, которые уже идут на Флориду, я по пути, поскольку еду пустым в ту сторону, пару сотен миль, добираю этот автомобиль. Look like new! <laughs> yeah, Я really What am I signing? picking it up? Yeah! Ну вот, ребят, одну машину скинул, которая на локал шла. Вчера забрал, сегодня отдал. 300 долларов в кармане. Отлично. Окей, Окей. Ну вот, ребят, еще плюс 250 долларов. Такие короткие дистанции, видите, можно неплохо заработать за маленькие дистанции. Ну, за большие, конечно, больше, но раз уж я сюда ехал, дополнительно еще не лишнее будет. Поехали дальше загружаться уже в основной рейс из Далласа, где я сейчас нахожусь, Техас, до Майами, Флорида. Good, ну, for you. Do you need the VIN number? ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Okay, thank you. ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Yeah. 850 хп Вау <зыв> Ребят, решили, что вот эту штуку не забираем Знаете почему? Там еще бакс не идет Я мой не записал, там такая коробка На колесиках Она тяжеловата, но проблема не в этом Они мне ее помогут загрузить в трейлер Но потом, как мне ее крепить Мне ее каждый раз потом переставлять Ну то есть довольно много проблем, которые мне вообще не нужны И они за это хотят доплатить всего лишь 150 долларов То есть за эти 150 долларов я столько проблем вообще получу Которые мне нафиг не нужны Просто время, время будет увеличиваться Поэтому я решил, что эту машину не беру, а беру другую Сейчас поедем, заберем Audi Или что там, Хуракан, по-моему, да, Хуракан здесь рядом Его заберем и поедем дальше Ребят, приехал забирать Ламборгини Хуракан Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас посмотрим, сколько дома вот эти стоят двухэтажные Вон он Хуракан едет Короче, дома стоят около 500 тысяч долларов Вот, смотрите, здесь где-то был Вот, 475 продается А вот эти, видимо, нельзя посмотреть Короче, ребят, я остался на обочине, у меня выбило патрубок вот этот. Сейчас вам покажу, его, вот он. Видите, прохудился. Я его поменял. Приехали. Чувачки, дорогу перекрыли. Вот здесь что у меня вылился тосол, видите, налили. Какой-то дорожный контроль, специальная служба. Сказали, что мне необходимо трак подвинуть. Я не знаю, как я это сделал, учитывая, что температуру Тасол весь вылился, естественно, это нижний патрубок. Температура у меня зашкаливает, но надо двигать. Поэтому сейчас чуть постоял, буду... Буду пытаться двигать. Температура зашкаливает. На аварийках еду. Сзади меня ребята. Хотя нет, пока не зашкаливает, пока нормально. Но там у меня, конечно, отверстия огромные. Не могу. Не могу ничего залить. Я сейчас снял патрубок полностью. Ладно, катимся. Ребят, в общем, классно сработала вот эта служба. Прям моментально подъехала. Перекрыла одну полосу. Сказала, что здесь стоять нельзя. Чувак, тебе нужно так эвакуировать. Я говорю, каким образом? У меня там температура, у меня нету тасола. Ну, нас как бы не волнует, пожалуйста, убери. Насыпали, Тосол, засыпали каким-то песочком. Меня сопроводили, пока я уеду с фривея. Ну, я так посмотрел, ребята, кстати, температура, конечно, греется. Греется очень сильно. Срабатывает вентилятор, а там срабатывать-то нечему. То есть вентилятор срабатывает, а в радиаторе у меня ничего нет, все вылилось. Поэтому постоянно грелось, я останавливался, ждал. Ну, кое-как я доехал до такого магазина. Орелли называется. Орелли. А, здесь я посмотрю вот этот шланг, который мне следует купить. Если здесь его нет, тогда я буду либо такси вызывать либо выгонять машину, на ней уже ездить и искать. Вот видите, вот такой вот холст нужен. Это, конечно, легковой магазин, но тут довольно много запчастей всяких разных. Сейчас он пошел смотреть. Он сначала хотел пробивать по номеру, говорю, нет смысла. Пробей, иди посмотри, просто сразу. Короче, ребята, если он сейчас не найдет, я, знаете, что сделаю? Я придумал. Я куплю вот такой шланг металлический. Не шланг, а трубу. Разрежу ее, у меня есть болгарка. И тем шлангом стянул. Короче, ребят, все четко. Я купил за 60 баксов вот такой вот холст, шланг. Я не знаю, вроде бы он от, от э, антифриза тоже идет. То есть, в принципе, он должен температуру, давление все это дело выдерживать. Я его сейчас подрежу, какой мне нужен. Остальное оставлю для себя. Плюс я у них взял воды. Они мне любезно предоставили ее. Сейчас пойдем заливать, ремонтировать. А, еще я взял, знаете, что? Герметик. Герметиком сейчас смажу все, поставлю, и все будет окей. Так, ребята, ну все, одну часть я соединил, вот это новая часть, которую я покупал, теперь вот здесь выбила, на всякий случай герметиком смазал, я думаю, это тоже будет какую-то роль играть, и сейчас вот эту часть я соединю там, тоже герметиком смажу. Ребята, ну все, шланг я поставил, все окей, смазал, сейчас буду заливать вот эту воду, которую мне дали, вот еще одни есть пустые баклажки, сейчас понесу туда, а тем временем, ребят, смотрите, что произошло, я сейчас только увидел, ну, с утра этого не было, только что где-то я наехал на... Вот такую фигню. И все. Баллону хана. Новый баллон. Черт. Что за невезуха, блин? Что сегодня за день такой странный очень, да? Какие-то у меня большие потери. Там, там, тут. Это вроде нормально. Сейчас поеду куда-то на шинмонтажку, будут мне делать его. Ну, менять точнее. Проблема. Ладно, все равно не унываем, ребят. Как я уже говорил, это только сделает хуже. Поэтому заливаем воду. Идем еще, бежим за водой. И потом уже заводим, пробуем. Ну, в принципе, что пробуем? Я уверен, что все будет окей. Ищем все на монтажку. <режит> Ребята, ну что, все готово? Все готово. Давайте посмотрим, как упадет теперь температура. Около часа, может быть, полутора часов мне понадобилось на все про все. Довольно быстро, как я считаю. Ждем, когда температура вот у нас западает. Отлично, отлично. Все. Фух, победили. Теперь с колесом, ребят, следующая проблема. Так, ребят, температура держится. Все отлично. Давайте проверим, не течет ли ничего. Все отлично, ребята. Можно ехать колесо чинить. Может быть, к этому времени ничего нового не образуется. Посмотрим. Ребята, очереди даже нет, представляете? Сейчас они попробуют мне починить. Если нет, то новый просто поставить. Говорят, что близко к краю, поэтому, возможно, не получится починить. Но будем пытаться. Все, ребята, блин, слушайте. Я не знаю, вот, вот 15 минут. Представляете, за 15 минут, чуваки, поменяли. Это потому, что не сетевая, потому что частники. С налогами 384 вышло. Плюс я им по двадцатке чая дал. Они рады так были. Спасибо, чувак, спасибо. Я говорю, блин, ребята, вам спасибо за то, что вы так быстро сохранили мои деньги. Итого, ребят, 385... Плюс на 300 вылилось тосола, это уже это плюс там 4, ну где-то 700, 800 баксов я на ровном месте потерял просто за сегодня. Но я не унываю, потому что самое главное это время, а время они мне достаточно много сохранили, и я сам себя сохранил, сделаю это все быстро. Так что поехали дальше, деньги зарабатывают. В любом случае я не в убыток и не в ноль приеду, я заработаю в этом рейсе, но просто на 800 баксов чуть меньше, так бывает. Блин, ребята, что за дела? Что сегодня за день такой? Черт возьми. Может быть, к этому времени ничего нового не образуется? Посмотрим. Посмотрим. Короче, похоже, у меня шины отлетели. Так, здесь все окей. Чего с той стороны? Вот здесь не окей. Вот, пожалуйста. Что за фигня такая? Что творится вообще? Представляете, там шланг отлетел, тут шина полетела, блин, офигеть. Короче, ребят, нашел 8 миль отсюда, имеется шиномонтажка. Знал бы, что такая история сегодня бы сделал. но сегодня проблем вообще никаких не было. Странная фигня. Что там с шиной? У меня шина есть, просто нужно заменить ее. Вот ведь бывает, да? Что за день такой, ребят? Как такой день назвать? Почему это происходит? У меня такого еще никогда не было, чтобы все проблемы в один день. Представляете, я сюда сегодня проехал 170 миль, обычно я проезжаю 600 Я думаю, что я сегодня буду ехать всю ночь, но, к сожалению, кто то не дает мне это сделать. По всей видимости, наверное, так надо. Поеду нашу монтажку, отремонтируюсь, потом поеду дальше. И то, опять же, если сегодня смогу, потому что это ЛАВС, это не та контора, где я был сейчас, где можно довольно быстро все сделать. Там, скорее всего, сейчас очередь и не факт, что вообще сегодня выйду. Ну, ладно. Не унываем, как обычно, ребята. Держимся. За черной полосой всегда будет белая. Я помню, когда я ходил в школу, в школу по вождению на тракт, сдавал экзамен. Я его сдал отлично, у меня не было никаких ошибок и у инструктора у него не было ко мне вопросов, кроме как он мне сделал замечание сказал, тебе стоит больше смотреть по сторонам. В зеркала. Чаще смотри в зеркала. То есть понятно, что это был экзамен и как бы мы проехали там не так много, но какие-то упражнения делали, но он заметил, что я недостаточно смотрю часто по зеркалам. Я тогда подумал, что какая-то мелочь, но тем не менее я этот урок учел, запомнил и в последующем стал больше смотреть. Но вот видите, как сейчас мне это помогло. Я просто ехал, смотрел по зеркалам периодически, вдруг увидел какую-то пыль сзади, какие-то ошметки летят. Я думал, вроде я на не, не, не, что не наезжал. Подъезжаю. Уже осталось 5 минут. Посмотрим, какая будет очередь для ну, да, ребята, как это предполагалось. Он сказал, что он мне перезвонит через несколько часов. Хотя у них здесь народу, в общем-то, нету. Но они, конечно, супер медлительные. Ладно, мне вариантов других не остается. Я сейчас, наверное, пока тачки перегружу, потому что я полон сил. Я заряжен заниматься работой, но не судьба. Поэтому, наверное, сейчас просто перегружу машины какие-то. Я не знаю, почему это произошло. Давление точно было в норме. Я каждое утро проверяю. Но вот такая фигня случилась, ребят. Шина тоже была хорошая. Была хорошая, стала вот такая. Бывает, что сделаешь. Бывает. А что там? А, я думал, это... Это камера. Камера, кстати, в Америке не ставят. Так, а с этой что? Все вроде бы окей. Ладно что, будем ждать и менять. Короче, ребят, время час ночи. Я приехал сюда в 7. И только я сейчас вот загнал, ну как сейчас, час назад. Он ковыряется, один мужичок. Короче, они такие странные, блин, правила. Ну, то есть, это реально вот такие какие-то внутренние, или в Америке такие правила, я не знаю. Короче, смотрите, в чем дело. У меня там стоят такие, ну как они, экстеншены, так что ли, их можно назвать. Такие соединители. Ну, помните, да, вот эти соединители. Поскольку одна шина пришла в негодность, вторая за ней тоже. Вторая, соответственно, тоже пустил, э, спустила давление. И он говорит, сейчас там давление э, меньше... 50, что ли PSI. Должно быть 120. Ну, я думаю, там на самом деле не меньше 50, где-то может быть 80. Он специально сказал меньше 50. Знаете почему? Потому что я ему говорю, ну, нет проблем. Ты просто их соединяй шины сейчас и добавляй давление. 100, 120 дело оно выровняется в обоих, будет 120. И он сказал, что он не может это делать по каким-то внутренним правилам у них. То есть, если у меня давление меньше чем 50% спустилось, меньше чем 50% от нормального, то он уже не может по закону добавлять большее давление Я не знаю, чем это объясняется и как это вообще объяснить но вот такие он сказал правила. И он говорит, ты можешь сделать это вот на пампе, просто на гэстэйшн, типа там сделать. Я говорю, ну окей, без проблем, я это сделаю. Ты мне говорю, шину соедини. Бред, блин, какой-то. Что за бред? Не может мне накачать шины. Накачать просто шина не может. Я говорю, ладно, чувак, хорошо, давай. Время, ребята, 3 часа ночи, а я только закончил, представляете? Зилов, на самом деле, здесь на час. Поскольку они такие медлительные, нерасторопные. 68 долларов стоит. 20 чаевые, как обычно, дал ему. Ну, то есть копейки, в принципе. Моя шина, мою шину он поставил. Но вот его эта медлительность, конечно, привела к тому, что довольно много времени ушло. Но бывает, что делать. Утром я перепроверю за ним, как обычно. Потом уже можно будет выезжать. Ребята, сейчас хотел масло поменять. Опять же, в лавсе, поняли, да, где это? Вот это вот, которая контора, где я вчера, собственно, менял шину. Подъехал сюда на заправку. Думаю, зайду, спрашиваю, если нет очереди. Я говорю, есть очередь масла поменять? Он говорит, Не, нету никого, нету. Через 30 минут. Давай, нормально? Я говорю, нормально. Механику позвоню, механику, да, я через 30 минут буду. В итоге я здесь час прождал. Никто не приходит Я уже заправился, искупался Все, что можно, прибрался в траке Уже не знаю, как время тянуть Час прошел, я пошел к ним Прихожу туда, говорю, а что, в чем дело? Вы мне сказали полчаса Механик говорит, нет, для тебя еще один человек есть Сейчас я другому буду что-то там делать я говорю, подожди, так мне твой друг Сказал, что 30 минут Кто тебе сказал? Он, но он не механик Понятно, я говорю, ладно, давайте Я поехал дальше Знаете, у меня пришла идея самому масло менять. Вот кто живет в Америке, подскажите, пожалуйста, куда его потом девать старое? Я же не могу его просто так выкинуть. Может быть, где-то его сдавать можно. Вопрос даже не в экономии, да, а в том, не в экономии денег, а в экономии времени. То есть я куплю это масло и буду менять у себя где-нибудь на стоянке там в Майами или около дома. Подскажите, куда девать старое масло? Ребят, заехал на Доправка такая, тие тоже сетевая, огромная. Мне кто-то уже говорил, я вспомнил, что здесь вроде бы проблем поменьше бывает. И действительно, заехала, они говорят, без проблем заезжай сразу, только трейлер отцепи. Отцепил трейлер, заезжаю. Короче, ребята, он заменил фильтр, заменил масло сейчас на другой станции. И знаете, что они сделали? Черт возьми, блин, какие же они безответственные. Он взял, открутил фильтр, вот этот топливный соответственно слил оттуда все старое, старое топливо. Поставил новый фильтр. Он должен сейчас залить новое топливо для того, чтобы воздух в системе не образовался. А он начал заводить. Крышку не закрыл вот эту. Видите, она еще не закрыта. И не добавил туда дизеля. Я не знаю, каким образом он теперь заведет и будет выгонять воздух из системы. Короче, просто безответственное, Блин, как так? Я уже все, ребят, решил. Я уже, смотрите, что я заказал себе. Я себе заказал вот такую штуку. Сейчас я покажу. Вопрос даже не в деньгах. Вот она стоит 142 доллара. Вот такая штука. Можно, конечно, воспользоваться какими-то канистрами, еще чем-то. Но я не буду этого делать. Куплю вот такую классную на колесиках тележечку для масла специально на 20 галлонов. То есть она на 70 литров даже больше. И все, и буду ей потихонечку масло сливать. Здесь вот такой насосик стоит. Отдельно в канистр слил и потом куда-то отвез. Отвез и сдал это масло. Я думаю, я вот так буду делать, потому что каждый раз ждать по 3 часа на станциях это не вариант. Я сам это за полчаса сделаю и все. Я надеюсь, получится завести. Добавил сейчас дизель и туда.